здравствуйте дорогие мои друзья чудесное морозное утро и не хочется говорить о плохом в такой день но видите как резко переменилась обстановка во всем мире и мы понимаем что те существа которые захватили этот мир как бы это странно мне казалось но они Идут к своей цели. Они хотят уничтожить нас различными образами. С помощью каких-то тайных средств, лишая нас образования, медицины, здравоохранения, превращая все это, так сказать, в одну показуху. показуху. И... Они просто пытаются нас уничтожить. И все рычаги власти. Ресурсы, финансы, оружие, средства, информации Все находятся, в общем-то, у них в руках Как ни печально это э, судить, что они постепенно к этому шли Постепенно, не торопясь, отнимая шаг за шагом наши, наши права, наши возможности Убаюкивая нас какими-то шоу, какими-то зрелищами Чтобы мы думали, что да, человек – это венец творения и обладает свободами, обладает каким-то будущим. Они сейчас лишают нас этого будущего. Ну и, и уже вполне машина построена. Все, все мы помним вот эти огромное количество гробов, которые уже заранее было приготовлено. Сейчас уже ходят даже знаете, фотографии, так сказать, мобильных крематориев. Замечательные вещи, друзья мои. Все готово. Все готово. Армия готова не для борьбы с внешним врагом, а для успокоения граждан. Такого успокоения надолго. В том числе и лагеря, и все остальное. Все, все готово. Что мы можем противопоставить против них? А ничего у нас нету, Ничего у нас нет. Ни денег, ни, может быть, там у кого-то даже работы нету, ресурсов нету. Все украдено. Все уже украдено до нас, как сказал один замечательный завскладом в комедии Гайдая. Все уже украдено до нас. Все уже сложено в подвалах, в каких-то ячейках, в банках. Все есть там. И средства, и оружие. А мы для них только корм. Но мы можем противопоставить, что этому? Силу души своей. Понимание, что мы можем... И автономно, автономно жить мы можем обойтись часто силой духа своего, если поймем, что мы можем излечить себя сами волей своей, намерением. Можем мы это? Можем. И это надо делать не когда-то завтра, а здесь и сейчас. Шаг за шагом осознать, сказать, что я хозяин своего тела и души своей. И, если возможно, очищать землю на которой вы живете от паразитов хотя бы энергетически хотя бы волей своей уметь выразить намерение что это моя земля и чтобы здесь любой паразит кем бы он ни был какой-то он астральный или физически это в теле человека чтобы ему стало здесь плоховато потому что здесь чистая энергия здесь высокие вибрации которые сметут всю эту дрянь что они не смогут здесь находиться скажите иллюзии ну да иллюзии а Весь этот мир иллюзия. И он Создатель создал его с помощью сначала мысли, а потом слова. И все это начало. И сейчас это такое многообразие. И возможно эта ситуация складывается таким образом. Часто трагичным и критичным Что создатель хочет от нас добиться того же Чтобы мы не были просто какими-то амебами Которыми просто пожираем ресурсы и отравляемся вокруг А стали тоже своего рода создателями Чтобы у нас проснулась вот эта частица души его Которая скажет, что я так не хочу Что я выражаю намерение, чтобы не было Чтобы вот все эти паразитические структуры начали гнить и сыпаться чтобы все их планы такие хитрые аналитики такие дяденьки в очочках сидя сидят там строчат сколько нужно гробов чтобы мы им своей воле сказали нет эти гробы для вас если вы так хотите вы в них будете лежать они а мы а наш дух свободный наши семьи наши дети будут жить потому что нам не страшно ничего нам не страшен мороз, нам не страшен голод. Потому что мы должны жить в единении с природой, давать то что, то, что она нам дает для излечения. Вот этот холод, этот снег под ногами, все это, все это она дала нам. Но мы не принимаем этого. Мы боимся, мы отторгаем. Ах, ах холодно высунуть нос на улицу, он уже покраснел. Ах, ах, это нам тяжело сделать упражнение. Нам тяжело даже выразить свое желание. Мы будем забьемся в позу, как говорится, эмбриона. И будем лежать и ждать, пока нас утилизируют. Даже не уничтожат. Это это слишком утилизируют. Утилизируют биомассу. Что они не смогут сожрать, они утилизируют. Так вот, друзья мои, сила духа наша, нашего должна быть больше, чем все их ресурсы которые на самом деле пыль, просто пыль и гниль. Просто мы даем этому намерение, как-то обожествляем вот эти там средства, это оружие, эти деньги. На самом деле сила души вашей, сила и возможность сказать себе, что я способен исцелить себя сам. От всего этого в любом возрасте, невзирая на физическое состояние, я могу сделать какие-то упражнения, начать их, выразить намерение свое. Начать развиваться. Развиваться постепенно, шаг за шагом. Понимая, что всегда душа наша орвется к развитию. Поднять свой уровень. И даже уйдя из этого мира, если так сложится обстоятельства. Мы не оставим их в покое. А еще покажем вам такое. Потому что тут они до нас не смогут дотянуться. Уходя из этого мира. В энергетическом теле. Мы тоже будем ломать их планы, чтобы на этой земле, ну, воцарилось благополучие без вот этой вот химии, которая для нас уже настолько привычно стало что, знаете, может быть, они думают, когда же эти все вымрут, они не вымирают, а привыкают, как, знаете, бывают, тараханы привыкают к какому-то определенному сорту э, отравы, так и эти люди, они тоже... Приспосаблицу. Думают, они сидят в этих кабинетах, думают, сыпим и сыпим, сыпим и сыпим. Хрен с два. Не получается. Поэтому, друзья мои, укрепляем иммунитет. Работаем с намерением, работаем с энергией. Осваиваем эти методики. Потому что, как я понимаю, создатель этого мира хочет от нас этого. Он именно таким образом жестко нас принуждает. Говорит, что вы? Чушь вы все это, все надеетесь на кого-то, все молитвы А забывайте, что моя сила в каждом, в каждой душе есть вот эта сила Маленькая, но в то же время большая Потому что всегда обратившись к душе, вы можете подключиться к этому безмерному источнику Которого нет у этих паразитов, потому что они всегда питаются гнилью Они питаются страданиями, болью, отчаянием мы это не должны им предоставлять. Мы должны их питание либо ограничить, либо отравить. Намерением с вами сказать, что моя энергия, любая любая энергия, даже страданий отчаяния, чтобы для этих паразитов она была крайне ядовитой, чтобы они жрали вот это вот и дохли. Ладно, друзья мои. Собаки тут тоже суетятся. Ну, вот у меня тут ведерко водички. И, как говорится, по, по традиции, зарядив хорошее здоровенное ведро намерением своим, ну, хорошим благостным намерением, просто, как говорится, для того, чтобы силу души своей пробудить. Ох ты, господи. <смех> О, Хорошо, но мало. Ведра мало. Жалко, нету вот, ну, как бы, до да, души, потому что, ну, ведро, хотя ну тут, сколько в нем литров-то? 20 литров. 20 литров. Маловато. Маловато будет. И вот вдохнуть. Сила воды. Сила стихий. Сила воды. Прямо ногами попробовать... Вниманием своим уйти в землю. Прямо вот как, знаете, вот ноги, как корни дерева через этот снег. Почувствовать осознанием уйти своим и вдохнуть силу земли. Вторая стихия. Вот этот ветер почувствовать на себе. И вдохнуть силу ветра. Полной грудью оставить, задержать дыхание в себе. Почувствовать вот эти вихри. Третья стихия. Сия, сила огня. Посмотреть на солнце, вот оно прямо светит на меня. Вот они, четыре стихии. Солнце и туда своим сознанием уйти. И оттуда зачерпнуть эту огненную, огненную массу, огонь. Вот, четыре стихии и сила вашей души. Все, что надо вам, чтобы исцелить себя, чтобы накормить себя, чтобы поднять свой уровень, эйфорию свою, чтобы сказать, да я все могу волей своей очистить вот это, сказать, чтобы, чтобы все эти паразиты здесь их прямо скрутило, чтобы они не могли, потому что они-то боятся, им нужно все свеженькое, все, как говорится, перемолотое, рафинированное. И в этом их слабость, а мы должны быть сильны с вами. Все, дорогие мои друзья, пока.